Цены на мясо в Испании. Я нахожусь на рынке Валенсии. Мясо на кости свиное 280 килограмм. И остальные цены, в принципе, видно. Фарш 269 килограмм. Здесь же тебе сделают все. Цыплята, которые росли. В свободных условиях 2 за 5 евро. Вырезка, ой, это же филе куриное 3,99. Телячий кость 3,60. Вот. И вот этот вот, вот 3,50. Куры евро 50 килограмм ножки куриные. Крылья евро 20 килограмм без костей, филе 3.99, целый цыпленок, целый курица 220 килограмм и дальше уже пошло мясо антрикот 8.99 и так далее это телятина 3.99 килограмм В Испании также можно найти вот такие колбаски. Это кровяная колбаса, морсия. Наверное, все видели ее. Лапаэш. Вот. Здесь можно также видеть с перцем. Вот даже адские колбаски. Я так думаю, что еще больше перцев. Красный перец используется. Есть просто мясные. Есть добавление в чеснока, как вот здесь, в этом центре. И еще вот такой вид. Лангониса называется. Это для жарких. Для вот так шутят продавцы мясного сдела. Thank <laughs> you.